Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о курсе. Значит, вот утром регистрация, вечером деньги. Вечером регистрация, утром деньги. Уникальная методика заработка по принципу Астапа Бендера. Значит, здесь у нас автор Анатолий Талалаев. Не знаю, насколько это правдивое имя, правдивая фотография. Изучив видеокурс, вроде как бы... Мне кажется, что курс без обмана. А, значит, здесь вы обязательно посмотрите видео. А, понравилось то, что автор не скрывает, да, а, метода заработка. Он сразу рассказывает, вот, буквально <coughs> а, здесь в видеопрезентации, что мы с вами будем работать а, с помощью партнерских программ вот, данного сервиса. А, значит, здесь Партнерская, партнерские программы это не инфопродукты, а там различные там, часы, средства для похудения. Также автор показывает на примере детского развивающего планшета Маша и Медведь. Все он нам здесь вот показывает, эти различные оферы. Как бы их много. Можно выбрать что-то интересное, как выбирать оферы. Автор показывает в видеокурсе уже непосредственно. Ну и как бы вот здесь даже в видео он показывает, что он сделал определенные настройки и там утром зашел обратно в аккаунт и увидел прибавление на балансе. А значит, автор все это конкретно нам рассказывает, что, ну, даже вот на самом продажнике. Единственное, он говорит, что какой-то вот секретный там у него есть сервис, благодаря которому он зарабатывает. Вот, в принципе, да, вот этот момент как раз и зацепил. Интересно, что за чудо-сервис там значит я вам скажу что за сервис здесь как вы все знаете мы добавляем офер да в свои создаем поток ну это как бы все рассказывается этого не нужно бояться создаете поток и вам дают вашу партнерскую ссылку во-первых эта ссылка она выглядит некрасиво да она отпугивает людей своей там своим размером так сказать она длинная некрасивая это раз. Во-вторых, такие ссылки блокируются в социальных сетях, вы наверняка это все знаете, например, ссылку с глопарта вы никак не добавите, укоротители также блокируются. Поэтому возникают всегда сложности, да, люди быстренько это все дело бросают. Опять же, вернусь к тому, что мы с вами неоднократно приобретали курсы, где рассказывается, да, берите партнерские ссылки и продвигайте их ВКонтакте. Уже много раз я об этом говорила, что это практически невозможно. Лично я знаю один сервис всего лишь укоротителя ссылок, который вот я пробовала, и он не блокируется контактом. Но опять же, я думаю, что это все временно. Я попробовала, да, до сих пор у меня там висит на странице какая-то вот ссылка, я пробовала укорачивать, по ней еще можно перейти. Но я думаю, что если я начну этот укоротитель использовать постоянно, просто я сейчас этого не делаю, то рано или поздно все равно контакт заблокирует. Поэтому автор вот нам во втором видео уроке здесь и рассказывает, как сделать так, чтобы ссылки не блокировались. На самом деле сервис такой интересный, я о нем, честно скажу, не знала. Я всегда была э, такого мнения, что нужен свой сайт, да, вот, с которым можно уже там что угодно делать, и как угодно, и где угодно его рекламировать, он блокироваться не будет. У многих из вас с этим проблемы, потому как нужно оплачивать хостинг, да постоянно там доменное имя покупать, не покупать. В общем, нужны расходы. Автор нам предлагает такой вот сервис, где мы просто с вами можем вставить нашу партнерскую ссылку, нам ввести, придумать вот именно конкретно к любой партнерской ссылке доменное имя. Это все бесплатно мы выбираем сами да придумываем вот название доменного имени там сервис проверяет возможно зарегистрировать его или нет если оно уже есть такое же точно мы придумываем другое и таким образом мы бесплатно с вами регистрируем доменное имя и в принципе все у нас готовая вот готовый сайт да с нашим доменным именем которое мы только что придумали и человек Перейдя по вот этой ссылке, он уже моментально становится как бы нашим клиентом, возможно, потенциальным. Потому что из нашей партнерской ссылки мы сделали вот такое вот доменное имя. Человек, перейдя по нему, если он покупает, нам начисляется комиссия. Значит, вот такая вот информация во втором уроке будет. Если вам это интересно, если вы с этим не знакомы, то. Конечно, стоит приобретать данный курс, потому как, скажу вам сразу, благодаря вот этому сервису, вы можете создавать вот такие вот доменные имена не только вот с этого сайта. Вы также можете использовать партнерские ссылки Глопарта или там Квартипэй, я не знаю, любой вообще партнерской программы. Вы можете на каждую партнерскую ссылку сделать доменное имя и продвигать его где угодно, эту ссылку, не боясь, да, то, что вас заблокируют вы потратите зря свое время, да, вот на эту, на эту рассылку вашей ссылки, что ее будет блокировать, этого уже бояться будет не нужно. Ну и, соответственно, в третьем уроке автор нам показывает, как он это делает ВКонтакте, да, продвигает эту ссылку, и как бы сам даже он и говорит, что можно продвигать ссылки из глопарта таким образом. Хотя, в принципе, я думаю, что автор так и работает, скорее всего, потому как он показывает аккаунт свой ВКонтакте, и там можно сразу увидеть, что группы, все, в которые он вступил, связаны с заработком в интернете. Я не думаю, что планшет детский Маша и Медведь он продвигает в группах по заработку, кому он там нужен. Такие вот товары, как планшет детский или же там средства для похудения, а нужно продвигать в группах, связанных да, с похудением или там, рецепты, ну, вот что-то такое. А именно вот по заработку, конечно же, мы будем использовать партнерские ссылки с Глопарта. И, в принципе, люди, думаю, которые занимаются данным способом, они, наверное, зарабатывают. Потому что, сама знаю по собственному опыту, чем больше вы будете спамить по группам, все равно кто-то увидит вашу ссылку, кто-то заинтересуется. Потому что сама неоднократно, вот когда спамлю в этих группах, что-нибудь интересное увижу, я все равно перехожу по ссылкам. Даже попадаю в какие-нибудь проекты. Поэтому вот, если судить по себе, то, возможно, таким способом действительно люди и зарабатывают. Значит, ну и опять же, сервис полезный. Даже, я не знаю... Ради только информации об этом сервисе, в принципе, я вот не пожалела, что потратила деньги на этот курс, потому что я узнала об этом сервисе, раньше я его нигде не видела. Да? И теперь, мужик, я не буду лишний раз создавать сайт свой, платить там за хостинг и доменное имя, я воспользуюсь вот этим сервисом и зарегистрирую это доменное имя бесплатно. В общем, я думаю, вы поняли, да, о чем здесь речь. Стоит покупать курс, не стоит, это решать, конечно, вам. Здесь, вот, пожалуйста, на сайте вы увидите все скриншоты, все вопросы, все ответы. В общем, все, что нужно здесь есть. Поэтому на данный момент я заканчиваю свой обзор. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.